Лев Каменев. Ленин. Второе издание. Государственное издательство Ленинград. 1925 год. С концом XIX столетия завершается последний период мирного органического развития капиталистического общества. Период, начавшийся в крови Седана и парижских коммунаров. Новый XX век открывает период политических и социальных катастроф войны, национальные революции, русская 1905 года, турецкая, китайская, персидская, португальская, колониальные восстания, национальные столкновения, перестройка государственных границ идут непрерывной чередой и во втором десятилетии сливаются в мировую войну и мировое возмущение пролетариата. Азия и Африка втягиваются в общие движения, и новые сотни миллионов людей в революционных формах выступают на историческую арену. В этой обстановке происходит крушение величайшей европейско-азиатской монархии Романовых. Именно этой международной обстановкой, обстановкой приближающегося крушения всего капиталистического общества, объясняется важнейшая особенность русской революции – сближение, почти полное слияние краха полицейско-крепостнического государства и крушение господства капитала. 1905 год, февраль 17 года, октябрь 17 года. Эта особенность хода революционного движения в России не могла явиться результатом той или иной программы, той или иной политической партии. Она была результатом своеобразного сочетания национальных особенностей русской экономики: слабость национальной буржуазии, социальная мощь пролетариата крупных фабрично-заводских центров Революционное положение крестьянства, убедившегося на деле, что оно может получить земли крепостников помещиков только из рук пролетариата, захватившего власть, с обстановкой мирового состязания, крупнейших империалистических держав и революционным пробуждением Востока. Вот в этой атмосфере подготовки и развития величайшего массового революционного подъема, сшедшего ко все более и более острым формам борьбы, на переломе двух всемирно-исторических эпох в стране, Соединяющий властвующий Европу империалистов с миром порабощенного Востока колониальных рабов, только в этой обстановке и мог воспитаться и вырасти теоретический руководитель и практический вождь мирового пролетариата в его восстании против буржуазии. После того, как Гений Маркса, опиравшийся на революционные традиции классических буржуазных революций, и на революционный опыт 40-60-х -х, х годов заложил основы программы и тактики мирового рабочего движения, Германия, Франция, Англия, отчасти и Россия, дали рабочему движению первоклассных ученых, пропагандистов, популяризаторов, агитаторов и организаторов. Никто, однако, из этой великой плеяды работников рабочего отдела Бебель, Жарез, Гетт, Адлер, приханов не перешел по которая отделяет эпоху обучения, просвещения и собирания сил рабочего класса от эпохи штурма буржуазных свердень старого мира. Для новой эпохи они оказались мертвы, и это стало ясно уже задолго до 4 августа 1914 года. И ясная формулировка новых задач и тактики новой эпохи в мировом рабочем движении была выработана не на кафедре германского рейхстага, не на трибуне французских рабочих собраний, не в правлениях английских трейд-юнионов, не на страницах ноя сайт, а на подпольных собраниях русских пролетариев-революционеров, где Ленин обсуждал и взвешивал тактику борьбы против царизма, опиравшегося на все силы международного капитализма. Тактика здесь обсуждавшаяся, задачи здесь формулировавшиеся, не могли замкнуться в узконациональные рамки, рамки российского государства. Уже потому, что враг, против которого велась борьба, черпал свои силы во всей мировой организации капитала. Французская биржа и английский империализм, связавшие прямым союзом свои судьбы с русским капиталом и властью русской буржуазии, сами толкали мысли передовых русских революционеров на международную арену, заставляли их ставить все вопросы своей борьбы в мировом масштабе. Милюков, Керенский и Церетели, торжественно подтвердившие верность союзникам царизма, ничего не изменили в этом отношении. Всемирный размах мысли, включение в сферу своих непосредственных интересов, вопросов и проблем мирового пролетариевского движения навязывались руководителю русского пролетариата самым историческим положением России за последние 25 лет больше, чем представителю рабочего движения какой бы то ни было другой страны. 17 лет назад. В эпоху Первой Думы, самый сильный, самый умный и потому наиболее ценимый Лениным, идейный противник его, Плеханов спрашивал Ленина, где в его программе гарантии от реставрации. Ленин отвечал, цитата, «Полной гарантией от реставрации в России, речь шла о гарантиях при победе демократической революции, может быть исключительно социалистический переворот на Западе. Другой гарантии нет и быть не может. Чтобы удержать за собой победу, чтобы не допустить реставрации, русской эволюции нужен не русский резерв. Есть ли такой резерв на свете? Есть социалистический пролетариат на Западе. Вопрос сводится к тому, как именно и чем именно может революция в России облегчить или ускорить социалистическую революцию на Западе. Конец цитаты. Это сказано не в 20-м, не в 1917, не в 1914, а в 1906 году. И как не случайно этот ответ. Как не случайно то, что отсталая земледельческая Россия стала первой страной социалистической эволюции, так не случайно, что революционное учение Маркса, извращенное охолощенное протунизмом вождей на Западе, в руках Ленина вновь стало тем знаменем, под которым пролетарии штурмуют небо. То есть чем чем создал его и что в нем видел сам Маркс. Историческая обстановка в Европе 1870-1900-х годов сложилась так, что умение Маркса в руках его учеников стало больше всего орудием объяснения хода исторического развития и прогноза светлого будущего. Те элементы этого учения, которые звали к непосредственно революционному действию масс, которые заключали в себе не объяснение истории, а руководство для восставшего против буржуазии пролетиата, забывались и выветривались. Для русского пролетариата дело обстояло не так. На очередь дня стояло именно восстание. И он воспринял учение Маркса целиком, принужденный отстаивать против укоренившегося оппортунизма, в особенности те черты учения Маркса, которые под презрительной кличкой бланкизма, заговорщичества, утопизма отвергались западноевропейскими мещанами от социализма, а вслед за ними и русскими оппортунистами, социал-демократами. Для Ленина теория Маркса также непреложна и целостна, является таким же ничем незаменимым орудием анализа, как основные алгебраические формулы для строителя инженера. Ее практические выводы, учение об обострении классовой борьбы, о гражданской войне, о диктатуре пролетариата, о государстве, которые делают его учением боевого воинствующего класса, которые зовут к наступлению, именно в работах Ленина, получили ту разработку, которые не могли, не хотели дать западноевропейские теоретики. Для них в эпоху после 1870 года это было просто неинтересно. А Ленин именно за эти части учения Макса вел бесчисленное количество войск, войн с оппортунистами всех стран и всех мастей. Когда в 1901 году Ленин писал, что социалистическая организация должна быть готова к подготовке, назначению и проведению всенародного вооруженного восстания, Среднему социал-демократу Европы это не могло не казаться порождением варварских отсталых условий борьбы в России. Но внимание к этим именно вопросам, сочетание марксизма с непосредственно революционным движением широких масс, сделало то, что когда вопрос о восстании пролетариата стал на очередь дня во всей Европе, масса европейских рабочих именно в статьях, в работах и в опыте Ленина должна искать ответов на сущные вопросы своего движения страстное отстаивание боевых выводов учения о классовой борьбе, тех выводов, что вольно или невольно притуплялись в предшествующей эпоху, беспощадная борьба с маленьшим отступлением от революционной теории, постоянная готовность остаться одному против всех против всех на верхушках, зато в теснейшем единении с подлинными рабочими массами во имя ортодоксального, то есть революционного марксизма. Вот та новая струя, которую в первую очередь внес Ленин в теорию и практику мирового социалистического движения. Сектанство и раскольничество так пытались клеймить тактику Ленина «мещания». Исторически же сектанство и раскольничество Ленина были только необходимым и неизбежным средством отстаивать и развивать именно непосредственно революционные стороны марксизма, которые стали живой водой для мирового пролетариата к концу империалистической войны. И Каутский, и Бреханов, и Гетт. Вели великолепную и плодотворную борьбу с оппортунизмом Бернштейнов и Мельиранов, ясно, однако, что плоскости захвата этой борьбы были другие. Оставив ряду скаутским Аграрный вопрос и Плехановым Философия марксизма основу Маркса в Ленин поставил на очереди сначала в русском, а затем и в международном движении те вопросы непосредственного массового движения, которых те споры не затрагивали. Сферу сферы общих вопросов капиталистического развития и парламентской тактики, вопросы были перенесены в сферу непосредственной борьбы восставшего и восстающего против капиталистического общества пролетариата. И тут-то оказалось, что непроходимая пропасть лежит не между Плехановым, Каутским, Ленином с одной стороны и Бернштейном с другой, а между Ленином с одной стороны и Плехановым, Каутским, Гедом и Бернштейном с другой» тяжелой, сектантской, раскольничей 20-летней борьбе Ленина, начало новой теории и новой тактики, новой всемирно исторической эпохи боролись и росли в борьбе против лучших представителей умиравшего периода истории рабочего движения. Мертвое хотело заглушить живое, но живое выжило и победило. И через голову живых мертвецов протянуло руку вечно живым коммунарам Парижа и Заветом Маркса.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 Конец. Цитаты. Это было верно в 1901 году. Это верно и сейчас. Если новая постановка новых вопросов теории и практики рабочего движения есть одна сторона того, что внес Ленин в мировое пролетарское движение, то новое отношение к роли масс в историческом строительстве является другой стороной того же. И к этому вопросу необходимо подойти исторически. С 1848 по 1905 год, за исключением краткого периода Парижской коммуны, массы трудящихся в Европе не проявлялись на улицах ее благоустроенных городов в качестве хозяев и строителей жизни. Парламентарии замещали народ, а парламентские столкновения – уличную борьбу. Вопрос о власти, о насильственном перемещении власти из рук одного класса в руки другого, был снят с очереди. Социалисты опирались на пролетарскую массу, но... В качестве парламентариев и членов правлений союзов предпочитали действовать за нее, больше всего избегая ее непосредственных активных действий. На этом пути официальная социал-демократия зашла в тупик. Затхлая атмосфера этого тупика заставила Розу Люксембург за несколько лет до войны забить тревогу и вновь выдвинуть вопрос о непосредственных массовых действиях рабочего класса между тем, Русский пролетариат с начала века жил в атмосфере непосредственных массовых действий, прямых столкновений, сохранительными государственными порядками, а в 1905-1907 годах неоднократно оказывался победителем в этих столкновениях и хозяином улицы. Он знал, что именно его массовыми открытыми действиями решается вопрос о власти и что нет других способов решить этот вопрос. Вопросы о непосредственной активности масс, о их самочинной свободно складывающейся организации, сочетании политической и экономической борьбы, о захватном осуществлении свобод, о захвате власти в центре и в отдельных городах, бастующими, демонстрирующими и вооруженными рабочими, были самыми насущными, практическими вопросами движения. Практика этого самочинного, ломающего легальные ра рамки, идущего к захвату власти массового активного движения пролетариата, нашла в Лене своего выразителя. Он предвидел его теоретически, взвешивая в начале 1900-х годов возможные формы борьбы пролетариата. Он защищал его в 1905-1907 годах. Он отстаивал традиции именно этого движения в глухую прореакции 1908-1912 годов. Он опирался на него, чтобы вырвать власть. Из рук буржуазии в 1917 году он положил его и теоретически, и практически в основу строительства первого пролетарского государства. Недоверие к рамсанию законопроектов парламентскими болтунами и абсолютная уверенность в том, что только непосредственное участие в историческом строительстве самих порабощенных миллионов трудящихся способно вывести человечество из тупика, естественно, укрепились в этой обстановке и стали пунктом всей дальнейшей тактики Ленина. А только это и могло быть исходным пунктом всякой успешной политики в тот момент, когда мировая война вызвала к исторической жизни миллионы наемных рабов капитала. Именно в подобной теории больше всего нуждался мировой пролетариат, оказавшийся перед разбитым корытом надежд реформистов на смягчение противоречий и мирное перерождение капитализма в социализм. Наступает, писал Ленин в 1906 году, цитата, «период непосредственной политической деятельности, простонародия, которая попросту прямо, немедленно ломает органы угнетения народа, захватывает власть, берет себе то, что считалось принадлежащим всяким грабителем народа. Одним словом, когда именно просыпается мысль и разум миллионов забитых людей, просыпается не для чтения только книжек, а для дела, живого человеческого дела, для исторического творчества. Конец цитаты. Написать эти слова в 1906 году значило переместить весь центр тяжести понимания европейского социализма, значило открыть новый период пролетарской борьбы, значило указать основные руководящие принципы тактики пролетариата, переходящего от предварительного собирания сил к восстанию против капитала. На почве этого абсолютного доверия к историческому творчеству трудящихся масс, творящих новый мир, по слову Ленина, со всей своей девственной примитивностью, простой, грубоватой решимостью, Разрешена Ленином труднейшая для современного мирового движения пролетариата проблема – проблема власти, вековыми усилиями попов, юристов, государственных людей, профессоров и поэтов, закутанная во все обманы мистики и метафизики. Цитата. Новая власть, как диктатура огромного большинства могла держаться и держалась исключительно при помощи доверия огромной массы, исключительно тем, что привлекала самым свободным, самым широким и самым сильным образом всю массу к участию во власти. Ничего скрытного, ничего тайного, никаких регламентов, никаких формальностей. Ты — рабочий человек, ты хочешь бороться за избавление России от горских полицейских насильников? ты наш товарищ, выбирай своего депутата сейчас же, немедленно выбирай, как считаешь удобным, мы охотно и радостно примем ее в полноправные члены нашего совета рабочих депутатов, крестьянского комитета совета солдатских депутатов. Это власть открытая для всех, делающая все на виду у массы, доступная массе, исходящая непосредственно от массы, прямой и непосредственный орган народной массы и ее воля. Конец. Цитаты. Пролетариат России, Финляндии, Венгрии, Германии в 1917-1920 годах на деле стал осуществлять эти слова 1906 года, казавшиеся тогда неслыханной ересью и бывшие на деле предвидением единственно возможных и неизбежных форм государственного строительства пролетариата, восстающего против старого мира. Все государственное искусство Ленина в том, что он знал, что масса, Миллионы трудящихся сделают то, что надо, что у пролитарского государства нет иных интересов, кроме интересов этих миллионов, что они сделают в сотни раз лучше, чем самая революционная канцелярия, и что основная и исчерпывающая задача заключается в том, чтобы втянуть эту массу всю донизу до дна в государственную работу. На это глубокое доверие к коллективному разуму трудящихся опиралась та воля к победе, без которой Владимир Ильич Ульянов не стал бы Лениным и без которой дело ленинизма не могло бы осуществиться. У Ленина воля к победе, готовность взять власть не были чертой индивидуального характера, а любви к власти Ильича не было ни на один грамм. Это было выражение новых настроений миллионов, коллективного, тяжкой ценой купленного сознания их, что без решительной победы, без завоевания власти, без готовности этой власти орудовать, как рабочий орудует молотком, нет выхода из тупика. Воли к победе, решимости победить, смелости взять на себя все без исключения последствия решительной победы не было в европейском социализме 1870-1900. х годов. Арабский страх перед победой, социология трусов, остается и до сих пор основным признаком мирового меньшевизма. Именно этот страх рабов перед собственной победой превращает меньшевистских вождей, по слову Ленина, из рабов капитализма в его холопов, в хамов и лакеев своих господ. Ленин знал, для того чтобы выйти на широкую дорогу, рабочее движение должно прежде всего расстаться с этой психологией. «Не может быть и речи об энергичном, успешном сборе армии, руководстве ее без уверенности в том, что мы смеем победить». Конец цитаты. Писал Ленин. Вот почему уже накануне Первой русской революции в 1905 году перед лицом меньшевиков он ребром поставил проблему победы пролетариата. Цитата. «Смеем ли мы победить?» Позволительно ли нам победить? Не опасно ли нам победить? Следует ли нам побеждать? Конец цитаты. Странный, на первый взгляд, вопрос этот, однако, был поставлен и должен был быть поставлен, ибо оппортунисты боялись, да и боятся победы. Отучивали пролетариат и отучивают от нее, пророчили и пророчат беда от нее, высмеивали и высмеивают лозунги, прямо зовущие к ней. Если назвать гениальностью умение выразить, сформулировать и сделать общепонятными мысли чувства, зреющие в глубинах наибольшего количества людских существ и открывающие им новые исторические пути, то перед нами именно такая гениальная мысль, охватывающая подавляющее большинство всего человечества, формулирующая его наиболее глубокие и потаенные чувства и единственно открывающая ему дорогу к будущему. Реальным воплощением этой гениальной постановки вопроса был знаменитый ответ Ленина на вопрос о власти на первом съезде Совета в 1917 году. Ответ, предопределивший не только Октябрьскую революцию, но и победу Октябрьской революции. Он, Циритель или Киринский, или кто-то еще, история запомнившая навеки ответ Ленина, уже забыла имя вопрошателя. Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность власть, власть целиком. Я отвечаю, есть. Наша партия от этого не отвертывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком. Этим смехом и возмущением встреченным, заявлением воли рабочего класса к победе, решимости его взять на себя власть и все ее последствия открывается новая эпоха в истории социализма и рабочего движения, а следовательно, и в истории судеб человечества. Ленин всей своей личностью, своими идеями, своей работой не только воплощал новую эпоху рабочего движения с его революционным подъемом и волей к победе, он победил на деле, что было труднее всего. Ленин не только указал пути победы, он удержал плоды победы, что было еще труднее. Эту победу он завещал нам развивать и расширять. Это можно сделать, лишь вооружившись оружием ленинизма.